ребята всем привет сегодня с вами видео расскажу как отключить службы windows 11 для повышения производительности и игр сейчас вам покажу как можно отключить службу нажимаем комбинацию win r далее вводим команду которую я оставлю в описании services msc нажимаем ОК у нас открывается окно «Сервисы». Здесь вы видите набор служб, некоторые из которых могут уже работать в фоновом режиме, а некоторые настроены на запуск при включении компьютера. Итак, давайте с вами найдем службу, которую мы хотим отключить. Возьмем с вами для примера службу «Диспетчер печати». Вводим «Диспетчер печати». Нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем свойства. Как мы видим, состояние у нас выполняется. Это значит, что она у нас запущена. Что нам необходимо сделать? Тип запуска выбираем вручную. И, соответственно, нажимаем применить. Далее необходимо ее остановить. Нажимаем Остановить. И диспетчер-печать у нас останавливается. Нажимаем ОК. Все. Служба у нас остановлена. Перезагружаем компьютер. Ребята, если понравилось это видео, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.